Всем привет! Знойная, эпатажная красотка Даша, участница романтического релити-шоу 10, что на канале СТБ, не всегда могла похвастаться подтянутой спортивной фигурой и пухлыми губами. Девушка показала свои студенческие фото, на которых узнать эффектную холостячку далеко не просто. В начале университетской жизни вес Даши был больше на 10 кг, нежели сейчас. Даша вспоминает как сейчас помню этот момент. Будучи первокурсницей, приехала домой на новогодние праздники. Подхожу к зеркалу, а там стоит совершенно другая Даша, больше на 10 килограмм. Я понимала, что нужно принимать и любить себя такой, какая я есть. Но я-то знала, что могу быть абсолютно другой, стройной и подтянутой, с красивыми формами. А на меня в зеркале смотрел какой-то мишка. Увидев изменения в своем теле из 67 килограмм на весах, Даша поняла – нужно брать себя в руки и возвращать былую спортивную форму. Скинуть лишнее, как ни странно, оказалось довольно-таки просто. Я сразу отказалась от всего сладкого, мучного, жареного. В общем, о жареной картошке, которую я могла себе позволить в любое время, пришлось забыть. За три месяца я похудала на 8 кг. И это тот случай, когда результат налицо. Со временем во внешности Даши изменился не только вес. Девушка решила увеличить себе губы. Несмотря на все комментарии, порой даже достаточно агрессивные, мне нравятся мои губы. Это факт. Недавно давно хотелось, чтобы они были пухлыми, но так как училась в театральном университете, экспериментировать с внешностью нам было запрещено. Я честно ждала выпускного, в том числе для того, чтобы сделать себе губы, и дождалась. Буквально через неделю после выпускного меня уже было не узнать. После первой процедуры окружающие оценили результат, даже папе понравилось. Потом не захотела сделать губы слегка пухлее, ну и понеслась душа в рай. Думаю, все любительницы меня поймут, говорит Даша. Похоже, Даша очень нравится холостяку. И на сегодняшний день является главной фавориткой и претенденткой на руку и сердце главного героя Максима.